добрый день друзья приветствую вас на своем канале с вами адвокат дмитрий бузанов сегодня поговорим о коммунальных платежах что с ними во время военного положения нужно ли оплачивать что будет если не оплачивать и так далее и тому подобное ну я вам так скажу что позиция тут у нас э, все зависит от хоть и военное положение у нас по всей украине да ну наверное больше зависит от того проводятся ли активные боевые действия военные операции и так далее на той территории где э, находится жилье да, или объект недвижимое имущества в которой поставляются эти услуги вот но ну, я вам так скажу я нахожусь в киеве в данный момент и э, ну вот водоканал уже прям просит чтобы платили несмотря на ситуацию почему потому что э, ну, они зависят там от финансовых тоже поступлений и не знаю насколько это реально угроза или нет ну говорят о том что возможно будет прекращение поставки воды вот может быть не совсем но будут ограничивать вот, скорее всего если так будет долго продолжаться и платежи не будут поступать но э, есть как говорится, и позитив небольшой отключать полностью не будут. Об этом заявил, опять же, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время брифинга. Вчера он на заседании правительства, которое приняло такое постановление. Но вот на данный момент постановление саму я не могу посмотреть, потому что они ограничили доступ на сайте к решениям правительства и не публикуют. Ну, тоже это связано, не знаю, с чем, но доступа в такой момент нет. Ну, есть новостная сводка. И там вот писали о том, что несмотря на ситуацию, отключать от коммунальных услуг не будут, прекращать предоставление их не будут, в том числе в случае не оплаты, не в полном объеме оплаты. Вот. ни штрафов, ни пени, ничего не будет вот. то есть тут исходить из, из своей из возможности платить либо не платить если вы видите, что у вас финансовая возможность осталась только для того, чтобы как-то покупать продукты первой необходимости и все, даже выехать у ну, некоторых нет возможности ну, хоть и бесплатно вывозят но в общем люди если решились которые остаются вот такие как я я остаюсь никуда не собираюсь ехать вот то есть пока за коммунальные услуги могу платить буду платить вот то есть вы принимаете решение тоже самостоятельно вот что касается это жилья да в первую очередь что касается вот допустим у кого-то объекты недвижимости офисы у кого-то объекты недвижимости, который непосредственно напрямую заключают договора с поставщиками жилищных коммунальных услуг, с водоканалом, Киев Энерго и так далее, и тому подобное. То есть там вы смотрите опять раздел. Ну, часто его называют форс-мажор, вот форс-мажорные обстоятельства, на данный момент действуют. Ну, эти обстоятельства признаны, военные действия признаны форс-мажорными обстоятельствами, непреодолимой, обстоятельства непреодолимой силой, правильно так, юридически. И вы смотрите в каждой свои договора, что там у вас, как, скорее всего, надо уведомить о том, что вы не можете оплачивать и так далее. Если вы уехали, то ну, мы все знаем, что если вы не пользуетесь, да, в данный момент не закрыли там краны. и электричество у вас расходуется допустим освещение на улице не убрали и она работает то могут такое отключить конечно поэтому тут смотрите исходя из договоров я записывал видео подробно о форс-мажорных обстоятельствах ссылку я добавлю там к видео вот спасибо тем кто присутствует на прямых эфирах вот жаль конечно ну, это временно, наверное. Мало людей э, подписаны на мой канал. И вот я смотрю, два человека есть. Задавайте вопросы, пишите комментарии к этому видео. Ну, во-первых, это помогает его продвигать. Чем больше людей приходит, чем больше задают вопросы, тем, естественно, видео будет информативно, Потому что я, допустим, э, записываю, исходя из того, что какие вопросы мне задают. Вот. Поэтому больше вопросов будет, больше видео будет всем пользы больше. Вот. Поэтому ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте в комментариях вопрос. Я отвечаю. Ну, то есть ни один комментарий к моему видео пока на данный момент не остался без моей реакции, без ответа. Вот. Все. Будем друг другу помогать в это тяжелое время. Всего доброго.